Всем привет! Меня зовут Алена Полюхович, и сегодня я расскажу вам, как установить Instagram на ноутбук. Для того, чтобы установить официальное приложение Instagram на ПК, вы переходите на э, официальную ссылку Microsoft Store. Э, вы по вот этой вот ссылке э, видите вот здесь значок Instagram, социальные сети, нажимаете на кнопку «Получить бесплатно». Э, нажимаете «Открыть приложение Microsoft Store» нажимаете получить и он начинает скачиваться после этого нажимаете запустить и дальше вводите номер телефона или имя пользователя по которому э, вы регистрировались и нажимаете войти Версия ничем не отличается, сохраните данные или же сохраните позже, версия абсолютно ничем не отличается от мобильной версии, здесь все точно так же расположено, здесь вы можете видеть истории, ленту и с правой стороны директ, сообщения и так далее.